Здорово! Ну... Как ты? сегодня не хочу растягивать эту серию на 10-15 минут сегодня хочу быстренько выделить для тебя самые важные моменты которые я извлек лично для себя на третьем уровне своего игрового персонажа показать тебе те вещи которые стоит пройти показать тебе самый топовый заработок доступный нам уже на третьем уровне ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвихи рп и чтобы принять участие тебе достаточно быть подписанным на мой канал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 ютуберский промокод хэштег карп ведь за эти вещи ты получишь 120 тысяч рублей что будет неплохим бонусом в развитии твоего игрового персонажа как только мы с тобой достигнем третьего уровня нам станут доступны сюжетные квесты которые конечно же я советую тебе обязательно пройти данные квесты довольно несложные и при этом они знакомят нас с рп -процессом. Ну а самое главное за прохождение данных квестов мы с тобой получим помимо игровой валюты также еще и донат валюту это отличная новость для тех кто не может просто-напросто задонать на проект. Благодаря прохождению подобных квестов, а также всех ивентов, которые периодически добавляют разработчики на проект, мы с тобой сможем накопить на тот же VIP статус при этом не задонатив ни рубля на проект, используя все фичи, все возможности, которые предлагают нам разработчики. После чего я тебе советую отправиться на рыбалку. С третьего уровня нам становится доступна рыбалка. И здесь очень важный момент. Рыбалка это будет твой основной заработок на протяжении всей дальнейшей твоей игры. Неважно на какой работе ты будешь работать, неважно в какой организации ты будешь состоять рыбалка это как раз таки то место где ты будешь проводить все свое время во время Кд от основной работы либо же просто отдыхать от своей работы и заниматься дополнительным заработком и естественно чем быстрее ты вкачаешь максимальный уровень рыбака чем быстрее тебе станут доступны все крутые удочки тем меньше времени ты будешь тратить на эту рыбалку и соответственно твои доходы в час будут увеличиваться поэтому я советую тебе не пренебрегать рыбалки и все свободное время заниматься прокачкой уровнем рыбака здесь есть некий лайфхак если тебе не столь важный деньги, а важнее, скорее, вкачать как можно быстрее высокий уровень рыбака, то тогда я тебе не советую, во-первых, покупать улучшения за 150 тысяч для рыбалки, а во-вторых, не приобретать доступные новые удочки. Ловить только на удочку, доступную тебе на первом уровне. При данном способе ты будешь за каждую рыбалку вылавливать большее количество рыбы. Да, временно это будет уходить чуть дольше, но зато так ты быстрее прокачаешь уровень рыбака, потому что уровень рыбака качается именно от количества выловленной рыбы. Также нам будет доступна на третьем уровне официальная работа. Механика. честно тебе скажу на барвихе крайне редко встретишь механиков и в основном работают на данной работе только для прохождения квеста на четвертом уровне ведь на данной работе реально крайне сложно и очень долго и муторно зарабатывать деньги максимальная стоимость ремонта который ты будешь производить равняется в полторы тысячи рублей но при этом тебе надо будет куда-то постоянно далеко ездить при этом у тебя тратится бензин при этом ты еще и сам умудряешься ломаться очень невыгодная работа лично как по мне и я данный квест всегда проходил только лишь с каким-нибудь Знакомый. То есть просто напросто там необходимо заработать 20 тысяч рублей для выполнения квеста, ты просишь друга подъехать к тебе, даешь ему эти же 20 тысяч рублей и чинишь, грубо говоря, несколько раз его автомобиль на эту сумму. Таким макаром ты выполняешь данный квест. Других вариантов задерживаться на данной работе автомеханика я просто напросто не вижу. Как по мне, это вообще неокупаемая работа. Лучше уж поработать водителем автобуса на втором уровне. Также помимо рыбалки нам доступна еще одна из начальных работ, такая как водолаз. И я советую тебе совмещать именно выходные проекты праздничные дни, когда у нас действует x2 заработок на все начальные работы, совмещать эту работу с рыбалкой, потому что находятся они рядом. Грубо говоря, ты порыбачил 15 минут, поехал в ближайшую закусочную, сдал всю рыбу, заработал 20 косарей, вернулся обратно к рыбалке и там же поработал на водолазе, пока у тебя КД 20 минут на рыбалку. Это очень удобно. На данной работе за 10 минут ты сможешь зарабатывать еще 9000 рублей. Но опять же, при акции x2 на заработок начальных работ. То есть за те же 20 минут ты сможешь поднимать еще 18 тысяч рублей, после чего снова отправляться на рыбалку и прокачивать уровень рыбака. Таким макаром за час сможешь поднимать порядка 60 тысяч рублей. Также помимо всего этого, на третьем уровне, я думаю, ты можешь вступить уже в какую-нибудь организацию. На некоторых серверах даже можно вступить в какую-нибудь мафию. В мафиях самые высокие зарплаты уже на первом уровне. Плюс состояв такой организации, как мафия, ты можешь абсолютно спокойно отвлекаться на рыбалку, на рынок на перекупы, заниматься в общем своими делами и при этом каждый пойду и фармить зарплату. Но опять же, на Барвихе абсолютно на всех серверах абсолютно разные условия вступления в данной организации. Если, к примеру, на одном сервере можно вступить в мафию с третьего уровня, то на другом сервере это может быть четвертый и пятый. Я пока решил никуда не вступать, так как с четвертого уровня у нас на девятом сервере принимают в такую организацию, как МЧС. А в МЧС ходят слухи, что у нас сейчас топовые заработки. Но обо всем об этом мы с тобой поговорим в одном из следующих моих видеороликов. Ну и самое, наверное, интересное, самое вкусное, самый топовый заработок я решил оставить на десерт с третьего уровня нам с тобой становятся доступны различные мероприятия такие как игры игры в кальмара и спуск с горы про игры кальмара я скажу немного у нас по-прежнему толком ничего не изменилось пройти реально только первую игру зеленый свет красный свет данная игра проходится буквально за две минуты и зарабатываешь ты там тысяч рублей Игры в сахарные соты по-прежнему не засчитываются стеклянный мост по-прежнему рушится еще до начала самой игры разработчики к сожалению не смогли в итоге пофиксить данные баги и я так понял что рано или поздно эти игры просто будут вырезаны из проекта, потому что движок сампы не позволяет это дело довести до ума тратить ли свое время на игру в кальмара, это решать только тебе но я могу тебе лишь однозначно посоветовать обязательно принимать участие в таком новогоднем мероприятии как спуск с горы единственный минус данного мероприятия то что его проходить можно максимум два раза за один пойду поэтому я советую тебе приезжать буквально за 5-10 минут до каждого пойду два раза спускаться с горы данный спуск с горы реально проходить за две минуты за 4 минуты ты сможешь пройти его два раза и получить 30 тысяч рублей в общей сумме. После чего ты ловишь пайдей, за который также можно получить денежку с депозита, с организации, если ты в какой-либо состоишь, и приступить еще раз к выполнению двух прохождений спуска с горы. Буквально за 10 минут можно просто фармить порядка 70-80 тысяч рублей. Ну а уже после поехать снова заняться рыбалкой, водолазом или еще какой-нибудь подобной работой. Я думаю это топовый заработок, причем он топовый не только для игроков, доступных на третьем уровне, так и для всех остальных игроков. Данный заработок можно совмещать с работой инкассаторов, с работой вора деталей, В принципе, абсолютно с любой работой. Я не знаю, берут ли данный спуск с горы после окончания зимы, ведь чисто логически он не может быть летом, но я обеими руками за то, чтобы данный ивент всегда оставался на проекте. Это отличная возможность поднимать неплохо деньги новичкам, отличная возможность зарабатывать ветеранам проекта. Чего нельзя сказать о тех же играх в кальмара. Но что ты думаешь по данному поводу? Какие способы заработка ты используешь на данный момент?